Блядь, да что за текст? Бля, давайте еще раз. Здравствуйте, уважаемые. Мы продолжаем серию выпусков рецептов от Увелки. Но перед тем, как мы начнем, жахнем. Ну и теперь, когда мы уже полностью подготовились, и морально, и физически, расскажу вам, что у нас будет в этот раз. Сейчас у нас Булгур в сливочно-чесночном соусе по-итальянски. Вот. Здесь у нас в комплекте идет соус и, собственно, булгур. Это интересно, какой крупный. Вот. Производитель говорит, что для приготовления данного блюда нам придется добавить 220 грамм индейки, но мы не можем. Мы не можем уйти от того, чтобы не сделать блюдо чуть сытнее, и мы добавим ее чуть больше. Также нам принадобится 120 миллилитров сливок, здесь по-моему 140. Ну и потом украсим зеленью. Также чуть-чуть мы прокачаем это блюдо тем, что чуть-чуть подержим буквально 15-20 минут э, нашу индейку в маринаде из имбиря, чеснока и сбрызнем это все небольшим количеством бальзамического уксуса. И сверху все присыпем пармезаном, чтобы было прям... Немножко прокачали этот рецепт, тем самым его удорожив, но, я думаю, и увкуснив. Теперь посмотрим, что у нас по индейке. Индейки у нас получилось 300! Абсоси у тракториста! Дау! 300 грамм индейки. Увеличили, увеличили рекомендованное количество для сытности итак производитель говорит что это на 3-4 порции здесь мы чуть-чуть прокачали думаю что все будет хорошо ну а теперь начинаем варить Помаринуется чуть-чуть так чеснок имбирь Ну и все оставляем на 15 минут подготавливаем пока что все остальное Включаем воду, 600 мл нам потребуется воды, и будем варить булгур. Булгур производитель требует, чтобы мы варили 15 минут. Начнем. Ну что ж, пока у нас кипятится 600 мл воды, нужных для приготовления булгура, мы приготовим первое, возможно даже, и основное блюдо из этого нашего сегодняшнего рецепта. Для этого нам принадобится... Лакон, воронка и сито мелкое, потому что совершенно недавно я обзавелся водочкой, не скажу ее название, но скажу, что она от компании Белуга Групп, какой-то из Белуга Групп, кинул на ночь сюда грецких орехов и посмотрим, что у нас получилось. Процедим. И что ж, после процеживания получили вот такую концентрацию. Отправим охлаждаться. Ну и теперь, пока ватчелло у нас охлаждается, под столом у нас минус 5, кстати, если что, там вообще охуенно, мы очень-очень быстро настругаем ну салатик. И у нас будет полноценный обед. Все, что нашли в холодильнике. Редис, сладкий перец, помидор, свежая зелень. И сейчас мы это все соединим. Итак, водится у нас закипающая. И отправляем мы к ней наш булгур. Оставляем на 10-15 минут до полного выпаривания воды. А в это время начинаем обжаривать мясной компонент. Мы решили использовать заправку «Я люблю готовить», которая в салате мне почему-то не зашло. Вяленые томаты, вялые томаты. Ставьте лайк, если у вас вялые. Ставьте лайки, если у вас есть томаты. Вот В салат она мне не очень заходит, но обжаривать на ней это вообще топчик. И запускаем мясо. Мясо мы резали довольно мелко, поэтому обжарится на крупном огне, на сильном огне ему нужно буквально 2-3 минуты. И потом сразу же добавляем соус. Ну что ж, а теперь, когда у нас миско хрустящее снаружи, теперь мы его сделаем сочным внутри. Самое время добавить 160 мл сливок и соус от производителя, что был в комплекте. Соус итальянский, сливочно-чесночный. Ну и куда уж без этого. Ставь лайк, если облизываешь пальцы. Чем-то напоминает вот этот... Балтимор татарский. Нет, нет, был какой-то другой производитель. Ну, что-то вот из конца нулевых. Вот-вот закончится нулевые, да. Нет, что-то из, из конца 90-х, начало нулевых. Вот эти вот мои школьные годы. Какой-то то ли по-татарски, какой-то такой соус был, что-то вот напоминает. Причем эти аферюги еще состав пишут соуса отдельно на коробке. Быстренько все перемешиваем. Посмотрим, что в соусе. Ого, это перечерный, соль, мальта, что надо, вот, то что В общем, это примерно то, что надо. Это немножко чем-то слоноватым отдает. В общем, быстренько соединили до загустения. Сейчас самое время проверить, как тут наш болгур Булгуру еще надо попариться. И здесь пусть она попассируется. Вот до такой вот консистенции. Серега, зацепи крупный план. У нас дошла в соусе индейка. И вот такой вот у нас кускус. Ему еще, наверное, минутку, а индейку мы уже снимаем. Так что увидимся на дегустации. Сейчас будем накрывать. И все три блюда нашего прекрасного, резко, быстро и легко приготовленного ужина. Появится на экране, дамы и господа. Увидимся. Ну что ж, уважаемые, настало время продегустировать нашу Увелковскую коробочку под соусом. В данном случае это был булгур, который мы усилили большим количеством индейки, прикрыли пармезаном. Все это получилось я думаю, что офигительно. Добавили мы сюда имбиря, чеснока. И теперь мы это попробуем. Также первым блюдом у нас будет водочка. Естественно! Которая подержалась на грецких орехах одну ночь. Как оно вышло? Сейчас узнаем. Использовали как сами ядра, так и немножечко, совсем немножечко, именно сердцевин. Ну и салат, который накидали на скорую руку. Так что у нас полноценный обед. Себестоимость одной порции напишу потом текстом вот здесь. И водка бесценна. А водка бесценна. Водка бесценна, да. На все остальное у вас есть донат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. На все остальное, как сказал только что мой оператор Серега, у вас есть номер карты для доната вот здесь вот он будет отображен а может быть вот здесь А давайте я его вот так вот по диагонали напишу номер карты сбербанка для доната на следующие выпуски вы кинете по чуть-чуть копеечек а мне станет лучше и я все это потрачу на следующий ролик а теперь попробуем что получилось в отчелы жахнем за 12 часов что она постояла часов что она постояла с орехами она напиталась есть есть привкус оехал. Теперь посмотрим что с булгуром В первую очередь хочу сказать Что то что я прокачал это блюдо пармезаном Это по моему Сразу заслуживает Десятка лайков Потому что попробуйте вы это сделать Самостоятельно и это будет Это другой уровень Растаявший пармезан на булгуре С индейкой Индейку хорошечно поджарил Блин, Чувствуется аромат вялых томатов Булгур блин, прям норм в очередной раз Увелка получает свой лайк от меня. Прекрасный производитель. Мы продолжим изучать всю их линейку. У них есть огромная линейка э Экспресс, где очень и очень много разной продукции, которая готовится очень быстро. Именно поэтому смотрите другие видео моего канала, ждите следующих видео. Донатьте на канал. Где салатик приготовленный на быструю руку. Тоже очень хорошо сочетается. Спасибо за просмотр. Пока!